Добрый день, я рад вас приветствовать на нашем канале ТСЛ. Сегодня мы с вами научимся делать вот такие домики оригами, а точнее оригами церковь Это очень делается, делается очень просто, сейчас я вам покажу Надеюсь, вы легко это запомните и будете делать сами Итак, приступаем Откладываем наши церковочки в сторону Вот, берем с вами Обычный листочек бумажки А4 я взял, может в принципе любой другой, но главное него надо сделать квадрат. Так, делаем квадрат, отрезаем лишнее. Так. И теперь отрезаем лишнее. Отрезаем лишние. Все. Лишние отрезали. Ножницу убираем. Вот получился квадрат. Уже одна линия сгиба у нас и есть. Делаем вторую линию сгиба от этой вершины к этой вершине. Теперь. Линию скипа делаем от этой стороны, от этой стороны до этой стороны, пополам. Вот так вот делаем. И аналогично поступаем от этой стороны до этой стороны. То же самое делаем. Вот у нас получился с вами листочек с таким узором по линиям выгибов Далее, смотрите внимательно. Что мы делаем? Мы берем вот так и вот так. Вот, вот. так и вот так. И получаем такой такую фигуру. Так, так понятно, да? Далее берем вот эту вершину, кончик, дебам к этой вершине. Давай. Теперь эту, этот кончик, к этому кончику. И переворачиваем, делаем логично на другой стороне. Вот так. Вот у нас получился такой вариант. Далее. Вот этот кончик сгибаем к этой точке. Так. То же самое делаем этот кончик, к этой точке сгибаем. Так. переворачиваем. И аналогично поступаем с другой стороны. Этот кончик сгибаем. И этот кончик сгибаем. И получились вот такие у нас кружки. Из этих кружек делаем теперь кармашки. Так, второй крылышко берем, Переворачиваем. аналогично делаем с другой стороны, с этого крылышка кармашек делаем, угу. и с этого крылышка кармашек делаем. нет подцепить сразу не могу так все машек получился далее мы с вами вот эти две части берем платы вместе и то же самое делаем с другой стороны видите да так и так теперь вот эту сторону и эту сторону сгибаем к центру Переворачиваем, и аналогично делаем с другой стороны. Вот. Так и так. Теперь опять эти между собой складываем, и с другой стороны то же самое складываем. Вот так. Теперь вот этот кончик, вот эту сторону, сгибаем к этой линии. Вот так. То же самое делаем с этой стороны, переворачиваем и аналогично поступаем на другой стороне. Так и так. Далее, из этого, вот, смотрите, вот, делаем вот такую фигуру. Видите, Теперь с этой стороны. Переворачиваем и здесь то же самое делаем. Вот так и вот так. Вот остался вот этот кончик загнуть таким образом, перевернуть и, и другой кончик загнуть также. И в общем-то наша с вами циркушка готова. Осталось только вам ее разукрасить. Это уже вы делаете так, как вам позволяет ваше умение и фантазия. Надеюсь, вам было все понятно. Всего вам доброго. Посещайте наш канал TSL, Ставьте нам лайки, подписывайтесь. Всегда будем вам рады. До свидания.